за 40 минут я должна рассказать 10 лайфхаков, которые меняют все. Это получается, что по две минуты на каждый лайфхак. Думаю, мы с вами справимся. Буду много о себе рассказывать. А, Лика Баба, персональный стилист, шоппер. расскажу только, что я работаю в двух направлениях. Это персональная работа с клиентами. Это консультирование, разборы гардероба, шоппинг-сопровождение. Это полностью работа с персональным гардеробом каждого человека. И обучение. У меня есть своя школа стиля, на базе которой я провожу всевозможные мастер-классы, уроки, есть базовый курс по стилю, вебинары. Давайте поговорим о том, почему мы, в принципе, одеваемся, какую цель мы преследуем, одеваясь. И первый такой базовый уровень — это... Такие базовые отношения с одеждой, потому что в нашем обществе не принято ходить без одежды, потому что на улице холодно, и все мы во что-то одеваемся каждое утро. Ну и все в принципе. Многие люди остаются на этом уровне. То ли из-за непонимания, что делать дальше с одеждой, то ли из-за отсутствия интереса к этой теме, и это тоже такое бывает. Но я надеюсь, сегодня все, кто здесь остались и не пошли пить кофе, у вас интерес все таки есть. И второй уровень, который более такой продвинутый, это когда мы одежду используем для того, чтобы впечатлить кого-то. Кто-то больше времени уделяет этому, кто-то меньше. Но я думаю, каждый из вас хоть раз ходил на первое свидание, ходили на собеседование, например. Мои клиенты даже говорят, у них есть отдельная одежда для походов в госучреждения, чтобы не сильно там шокировать людей. Вот. И это хороший уровень, можно оставаться там. Но есть еще третий уровень — это когда одежда может вселять уверенность в вас, это когда одежда окрыляет. Вспомните, пожалуйста, были ли у вас такие случаи, когда вы вот сильно так вот собирались, наряжались, смотрите на себя в зеркало и думаете, вот это я красавица. Были у вас такие случаи? У кого были? У всех, наверное, же были. На свадьбу, да? на какой-нибудь там корпоратив, на день рождения. И давайте погрузимся вот в это состояние, когда вот я красавица. Представьте, что вот эти чувства вы можете испытывать буквально каждый день. Может быть такое? Как вы думаете? Нет? Нет? А кто считает, что может быть такое? Давайте я сегодня немножечко дам вам такой пиночек, чтобы вы все-таки представили себе хорошенько эту ситуацию, что все-таки такая ситуация может быть в вашей жизни. Это никакая не утопия, не фантазия. Это всего лишь знания, которые можно в себе развивать. И многие думают, что чувство вкуса, оно какое-то врожденное, что если не родился с этим, то все, все потеряно и ничего с этим нельзя сделать. На самом деле э, стилистика – это такая, можно даже назвать наука, э, как математика. Есть определенные правила, есть определенные которые работают, которые я лично внедряю в своем гардеробе, которые внедряю в гардеробы своих клиентов. И это точно работает, потому что я практик, я буквально каждый день разбираю гардеробы каждый на шопинге и вижу огромное количество гардеробов. И точно могу сказать, что э, так или иначе, рано или поздно, для, до всех это доходит. Здесь для себя важно тоже понять, что кому-то, нужно две недели на то, чтобы преобразиться. Кому-то нужен год, а кому-то нужно два. И это нормально. И я за то, чтобы меняться постепенно. Почему? Потому что именно, когда мы меняемся постепенно, это больше всего приживается в жизни. Что? Главное пробовать, не бояться, расширять свои стилистические границы. И все будет у нас хорошо. Итак, первый лайфхак. Нет, не первый. Мы еще узнаем, когда нужно учиться, а когда не нужно. Я думаю, все видели такую схемку. Она м -м, применима не только к стилистике, к одежде и к обучению. Если вы хотите быстро и качественно обучиться или поменять свой имидж, я рекомендую все-таки обращаться к стилисту. Я думаю, что многие из вас понимают, да, что стилист – это не визажист, хотя лет шесть 7 назад именно меня спрашивали, ты визажист или ты там стрижешь? Никто не знал, кто такие стилисты, кто такие шопперы. Так вот, если вы хотите быстро и качественно, рекомендую к стилисту, потому что именно стилист поможет сэкономить вам время. Если вы хотите качественно, но дешево, обучение, сейчас очень много есть возможностей, где научиться красиво одеваться, это YouTube, это всевозможные блоги, книги, журналы, Instagram, куча всяких есть, стрит стайлеров, фотографов, где можно подчеркнуть для себя полезную информацию. И э, еще такой один момент: если вы заметили у себя в гардеробе, что есть вещи, которые вы не носите, у кого есть вещи, которые вы не носите? Вот. А есть вещи, которые вы не носите, у которых бирочки еще до сих пор висят? Есть такие. Это неплохо. Просто для себя отметьте, что такие вещи у вас есть. Итак, вот себе сейчас посчитайте, сколько примерно сумма вот этих вот вещей в деньгах. И подумайте, а вы могли эти деньги потратить на… инвестировать в свое обучение. Так, и первый лайфхак, который я даю – это в цвет в свой гардероб. Почему это первый? Потому что это самый простой способ внедрять цвет. Потому что именно с помощью цвета мы можем добиться самых больших результатов в своем гардеробе. И первый способ – это к охромам. Что такое охромы? Это бесцветные цвета. Это черный, белый, серый. Мы можем добавлять один цвет, любой. Я привела, пример коричневый. Наверное, не видно, что это коричневый. Но, в общем, черный, белый, серый плюс какой-нибудь еще один цвет. Неважно, какой. Почему так? Потому что кохромы сочетаются с любыми оттенками. Вот прям запомните себе, черный, белый, серый сочетаются с любыми цветами. Меня всегда спрашивают, с чем носить черные не знаю, сапоги? С чем угодно. С чем носить белую юбку? С чем угодно. Надеюсь, это понятно, да? Давайте посмотрим на примеры. Это выглядит интересней, и это выглядит более динамично, когда мы к добавляем какой-то цвет. Это выглядит а, стильней, и это выглядит а, не так, как у всех. Почему? Потому что, что я замечаю в гардеробах, это засилие черного, серого. Ну, летом как-то попроще, но вот зимой можно посмотреть на улицу, зайти в метро, и вы увидите, в чем ходят а, большинство а, людей. Мы продолжаем про цвет. К охромам можно добавить цвет и его оттенок. Здесь черный, белый, серый, коричневый и оттенок коричневого это бежевый. Запомнили, да? И Пример. С правой, с левой стороны у нас получаются здесь серые бортовы, серые, серые брюки, синяя сумка и оттенок синего голубой. Где у нас голубой на воротнике? Интересно, красиво, динамично, ярко. Следующий пример. Тоже синий и голубая курточка под синим жакетом, скорее всего. И к коричневому номеру мы добавили э, бежевую водолазку. Ну и, соответственно, акроматические цвета – белый, черный. Тут регулируют нам, да? Лучше стало? Или нет? Наверное, лучше выключить, да? Свет. Так лучше? Отлично. И третий э, прием — это так называемый монохром. Что такое монохром? Когда мы одеваемся полностью в один цвет. Но это не значит, что вот все красное одного оттенка. Это могут быть разные оттенки. Например, красный, розовый, э, бордовый. Например, когда мы красный затемняем э, немножко черным оттенком, он становится бордовым. Так вот, это называется монохром. Что это нам дает? Это нам дает... Во-первых, вытягивает фигуру по вертикали, а когда мы вытягиваем фигуру по вертикали, мы, мы выглядим стройнее. И это нам дает очень красивый э, комплект. Почему? Потому что это всегда выглядит гораздо, не люблю это слово, но, но, но скажу, гораздо э, богаче, гораздо дороже такой лук выглядит. И... Э, не что ли? Потому что не каждый человек вот, решится одеть все белое, все розовое. И важно в таких комплектах играть фактурами. Фактура – это что? Это рельеф ткани. И когда мы сочетаем разные фактуры, это тоже всегда выглядит гораздо лучше. Второй лайфхак – это многослойность. Что такое многослойность? Это когда мы используем несколько слоев одежды если это самый такой, наверное, распространенный прием, самый любимый мной и многими стилистами, когда мы используем многостойность. Почему? Потому что ну, это тоже самый простой способ после цвета обновить гардероб, показать, что могут быть разные комплекты в гардеробах. И вот, допустим, когда я разбираю гардеробы. Э Показываю, сколько новых сочетаний можно собрать из той одежды, которая уже есть у человека в шкафу. Обычно глаза округляются, и человек говорит, мне ничего не надо. там Списочек покупок у нас состоит из двух пунктов, которые нужно просто докупить. И обычно ну, докупаем мы эти вещи, и человек со своим прежним гардеробом будет еще сезон или два, сколько ему комфортно. вот. Образ становится интересным, когда мы используем многослойность. Когда вы чувствуете, что вам чего-то не хватает, образ рассыпался, какой-то незаконченный, добавьте третью вещь, ну вот, например, есть брюки у вас, футболка, добавьте жакет, добавьте кардиган, добавьте шарфик. То есть многослойность — это не только про вещи, это и про аксессуары. Шарфики, украшения, какие-то дополнительные вещи, которые мы можем на себя накинуть. Многослойность бывает вертикальная и горизонтальная. Вертикальная многослойность, она вытягивает, особенно когда мы полочки, например, жакета не застегиваем. Почему? Потому что создаются у нас вертикальные линии, которые вытягивают. И горизонтальная, вот на втором примере мы видим, это когда, например, рубашка выглядывает из-под джентера, из-под свитера. И здесь важно помнить, что такая горизонтальная многослойность, она расширяет те области, где у нас она создается. Если вам не нужно расширять бедра, то помните, что вам нужно там создавать многослойность. Э, так, специально здесь показала, это одна и та же девушка э, в возрасте. Э, используется многослойность плюс украшения в качестве тоже многослойности. Э, украшения – это тоже прием, который помогает сделать образ интересным. И опять же, если вам кажется, что у вас чего-то не хватает, Образ незаконченный, какой-то негармоничный. Обычно вот это вот ощущение, что вам чего-то не хватает, приходит со временем, когда вы погружаетесь в тему стилистики, вы научаетесь видеть гармонию, и потом вы замечаете, что у вас чего-то не хватает. Так вот, в таком случае я рекомендую добавлять базовые украшения. Базовые украшение это какие? Это те украшения, которые без всяких там весюлечек, каких-то бантиков, цветочков. То есть лаконичная простая форма. Это основной, основная характеристика базовых украшений. Они могут быть большими, маленькими, могут может быть их очень много, на вас надето сразу. Это нормально. Переборщить с украшениями сейчас невозможно. Поэтому обязательно пробуйте. Если вы боитесь добавлять украшения, вы не знаете, где их найти, красивые, не знаете, что покупать. Я рекомендую подписаться на мой инстаграм буквально недавно, был пост про украшения, я прям в картинках там показывала, какие украшения я называю базовыми. Собственно, на меня посмотрите. Это все базовые украшения, которые отлично вписываются, ну, конкретно в мой гардероб. Ну и во многие гардеробы, я думаю, что тоже впишется. Стильная базовая обувь. Что мы видим на ногах, не буду говорить присутствующих, ладно, на ногах всех людей, которые мы видим и встречаем обычно? Это что? Чёрная обувь, да? Правая? Нет. Нет. Отлично. Очень красивый цвет, кстати. Бордовая обувь, на самом деле, вот девушки, да, красивый цвет. Это цвет более универсальный, чем даже черный. Спросите у меня, с чем сочетается бордовый, я скажу совсем чем угодно. А вот черный не всегда хорошо вписывается, потому что он слишком акцентный, слишком тяжелый обычно в образах, особенно если образы не все в черном. Так вот, базовая стильная обувь способна разбавить любой простой образ. Представим себе джинсы, белая рубашка, какую нибудь стильная обувь, любая, которая здесь присутствует на картинках, и это уже красиво, и это уже цельный, полноценный образ. Даже украшения можно и второй слой не добавлять, а просто с помощью обуви доделать образ. Многие меня спрашивают, это что вот красный лаковый, это что базовое или вот змеиный принт, это, это что так можно? Да, можно. Базовая обувь, в принципе, любая базовая одежда может быть абсолютно любого цвета. Так. Пятый прием – это приструните вещи одиночки. Вещи, которые вам нравятся, вы хотите их носить. А ну, не знаете с чем? дополняемых базовыми вещами. Например, есть у нас блузка с активным принтом, огромными какими-то рукавами. С чем мы ее будем носить? С обычными, простыми, не обязательно черными. Это могут быть любой цвет, который присутствует в блузке, синий, например, что там розовый, голубой. То есть простой, лаконичной одежды мы дополняем такие вещи, одиночки, которые вот такие необычные, на которые мы обычно э, глаз свой ложим. Так, и у нас есть блузка достаточно простого цвета, черного, но с необычными рукавами. Что мы делаем? Просто дополняем джинсами. Синие джинсы, джинсы тоже базовая одежда. Так, следующий шестой лайфхак ⁇ это контраст фактур. Тоже многие стилисты любят использовать, и я вам рекомендую. И напомню, что контраст фактур хорошо выглядит в монохромных сочетаниях. Что такое контраст фактур? Это когда мы берем, например, Гладкое сочетаем с рыхлым, блестящее сочетаем э, с матовым, какой-нибудь объемный свитер такой вот крупной вязки сочетаем, например, э, с джинсами или с гладкими классическими брюками, то есть, когда есть четкий контраст фактур то мы действительно кожаная куртка, дополненная, вернее, платье строящееся, дополненной кожаной курткой. Есть контраст? Есть. Красиво, необычно. И, соответственно, кожаная юбка, дополненная рыхлым свитером. Это тоже всегда выглядит хорошо. Так, поговорим про актуальность. Одна из таких э, проблем гардеробов большинства, что есть э, в шкафу неактуальные вещи. Многие не замечают этого, и понятно, потому что не все мы следим за тем, что сейчас носят, потому что много времени нужно для того, чтобы отследить. И э, многие просто хранят какие-то вещи, и хорошо, если вы их храните в качестве эмоци... эмоциональной привязки к чему-то, к какому-то событию, но чаще всего такие вещи, они хранятся, и как-то просто так. Не знаю, для чего люди их Здесь на картинке я показываю, как время действует в разрезе моды, в разрезе одежды. С левой стороны у нас свитер, который мы точно понимаем. Ну, либо у вас есть ощущение, что вроде как так уже не носят, вроде как так уже не актуально. Вот эти вот косы какие-то там, ромбики с сином какой-то в и это говорит нам о том, что так мы уже не носим, так уже не уходят. И такие вещи, что самое обидное, добавляют возраста. Почему так происходит? Потому что мы ну, неосознанно добавляем то количество лет, которое этому свитеру есть. Так происходит. Посерединке мы видим актуальную базовую одежду, то есть лаконичную, простую, без каких-либо э, дополнительного декора. Э, напомню, что базовая одежда может быть абсолютно любого цвета. Здесь, как пример, бежевый, но может быть абсолютно любой. Именно такие вещи, как посерединке, я рекомендую чтобы из таких вещей создавалось ну, 80% комплектов, и такие вещи как раз способны а, приструнить вот те вещи-одиночки. Вот. И последняя картинка — это модный свитер, такими интересными плечами, рукавами. И... Это имеет место быть в вашем гардеробе, но здесь важно для себя понимать, что такие вещи недолгосрочны. И если вы понимаете про себя, что вы готовы играть в эту моду, вы э, хотите выглядеть так, вы хотите, чтобы на вас обращали внимание, вы можете покупать эти вещи, но вовремя от них избавляетесь. Почему? Потому что именно такие вещи, которые сейчас модны, через... Э, Сезон, два, по-разному бывает с, с модными вещами. Они просто выйдут из моды и станут неактуальными. Гардеробы, которые как посерединке, базовые, э, я рекомендую на них обратить внимание, именно эти вещи не будут долго выходить из моды. То есть такие вещи, конечно, базовые вещи, есть у них срок службы, нельзя так купить джемпер и носить его там 20-25, хотя бывают исключения. Но обычно срок службы базовых вещей — это 7, 10, иногда 15 лет. И это хорошая инвестиция в ваш гардероб. Хуже неактуальных вещей есть неактуальная прическа и макияж. На примере Дженнифер Лопес, если бы мы увидели ее вот такой вот сейчас, мы бы подумали, как-то она плохо выглядит. Конечно, тогда она была модница, тогда она выглядела хорошо, но я хочу здесь акцентировать внимание, что многие застряли в своих прическах десятилетние, 15-летние давности. Подумайте о том, как часто вы пересматриваете свою прическу и окрашивание. Потому что самая беда сейчас с окрашиванием, что до сих пор делают вот эти вот окрашивания, эмулированные через шапочку она получается очень резкое и очень неактуальное, которое добавляет возраст. Девятый лэпхап — это осознанно подходите к своему гардеробу. И здесь я много всего перечислила. И изучайте возможности своей внешности. Это про фигуру, про цвет, про... А какие-то особенности своей фигуры, планируйте покупки обязательно. Вот я всегда говорю про этот список покупок, и опять же многие мне возражают, что ну как же, я же девочка, я же на ну, эмоциях всегда все покупаю. Прихожу, покупаю, а потом уже дома думаю, с чем его носить. А на самом деле нужно наоборот, сначала себе спланировать, написать список покупок, а потом уже э, с этим списком, особенно вчера, вот у меня было три шопинга, и я вчера в пятница была, знаете, да? Ходили в магазин? Кто-нибудь ходил в магазин вчера? Купили что-то? Удачно. Ну, супер хорошо, что удачно, потому что я видела эти толпы людей, эти толпы э, в примерочную, и видела эти вещи, которые выбирают люди, но это закрыть глаза и плакать. В общем, осознанно подходим к покупкам, планируем их. Изучите свои шопинг привычки, потому что многие просто идут, покупают и, и не понимают, с чем потом эти вещи носить. А, многие просто заходят и вообще глаза разбегаются и не понимают, что покупать. Просто для себя и, поймите. Любите вы шопинг, не любите, может быть вам в онлайн лучше перейти, в онлайн покупки сейчас очень хорошо развиваются онлайн-магазины, я прям рекомендую на них обратить внимание, и даже вот большие такие сети у нас маркет, типа Зара, Манга, у них появились онлайн-магазины в Украине, и можно даже спокойненько себе выбрать себе вещи, а потом пойти, померить или даже заказать доставку в магазин, прийти померить, отказаться, что не подошло, что подошло и так далее. Осваивайте новые маршруты, да, уже сказала. Очень часто по роду деятельности я хожу в разные магазины, и иногда, ну вот, например, катон, знаете, магазин Катон. Такой, бюджетненький. Я как туда не зайду, там все так медненько, Вот эти вот всякие кофточки висят, э, в катышках уже в магазине висят. Но недавно я зашла и я впечатлилась. Поэтому заходите в магазины, которые раньше заходили и потом за... почему-то туда перестали ходить. И открывайте для себя новые магазины, это очень полезно. Наведите порядок в гардеробе. Я знаю, что лень. Я знаю, что мне очень там хочется копаться. Но порядок в гардеробе поможет вам отследить, что у вас есть. И, пожалуйста, для каждой вещи своя вешалочка. Потому что я, когда прихожу на разборы гардероба и на одной вешалке висит 10 жакетиков, мы просто забываем о том, что они у нас есть. Так. Ну и проанонсируйте свой образ жизни, потому что это один из таких китов, который пом поможет вам отследить, какая одежда вам нужна, какую одежду вам покупать. И это то, что поможет вам тоже навести порядок в гардеробе. Вот это прям можно фотографировать сразу, записывать, потому что это очень важный слайд. Вопросы, которые вы должны себе задать перед покупкой вещи. Мне это нравится. Потому что бывает так, что под давлением кого-то другого мы покупаем то, что нам не нравится. А мне это идет. Мне есть куда в этом ходить, уместность, да, образ жизни. Есть ни с чем это носить. То есть заранее в магазине вы подумайте, есть ли вам с чем эту вещь надеть. И нет ли у вас такой вещи в гардеробе? Потому что мы любим покупать вещи-повторяшки. Мы умеем покупать джинсы, мы идем, ничего не нашли, увидели джинсы, которые умеем выбирать, купили, приносим. А может говорит, так, у тебя же 5 штук уже таких есть. Так нет же, они же другие. Как развивать, как развивать насмотренность? Мы берем образ и разбиваем его прямо на молекулы. Если вы не готовы носить вот так, вот, как предлагают спецстайлеры, а многие не готовы так носить, просто поймите для себя, ага, классный жакет, клетка. Значит, я себе там где-то записала, что клетка модная, ее можно носить. Или там вот так вот рукава поднимать. О, классная идея, я тоже себе так попробую. И обязательно это попробовать. Где можно разговаривать на смотренность? Вот мой инстаграм, у меня есть там хайлайт сверху, и есть прямо вот кружочек, где написано на смотренность. Вот нажимаете на него и смотрите, я там прям подписываю свои комментарии, на что обратить внимание. Ну и э, я думаю, что вы зайдете и прочитаете посты, делаю я обзоры магазинов, то есть, если какие-то, ну, масс-маркет в основном. Если вам интересно, заходим, смотрим какой-то магазин, запоминаем, идем меряем, покупаем. То есть это тоже как экономия времени. — стилистика и... — это такая вот штука, которую нужно показывать. Например, основное правило при выборе боковиков не обтягивать, не делайте из себя вот эту вот гусеничку перетянутую. Объем должен быть. Объем регулируем под себя, потому что всем разные. кто-то меньше, кто-то больше, кто-то ниже, кто-то выше. И э, главное это не обтягивать. Это, наверное, главный прием, в принципе, современной одежды. Это всего касается не только пуховиков. Есть у меня пост, так и называют актуальный пуховик. Как выбрать в примерах, э, подробно описала, на что обратить внимание, там ткань. Длина, фасон, есть даже отдельный пост, там, где я на себе примеряю, эти пуховики показываю как их можно внедрить совершенно не в спортивную стилистику. Переходите. Все, есть. А нет, не, не, давайте еще, сейчас я, сейчас я подойду. Итак, как вас зовут? Меня зовут Нина, вопрос не о стиле, а мне очень интересно, сколько процентов у вас... Клиентов взрослых за 50, женщин за 50. Просто так. А, в процентах, в, в человеках, могу сказать, до 10 немного. То есть а, основная аудитория 30-40 лет, ну 45 где-то, и женщины. Ну, если мужчины да, спасибо большое. Ну, на самом деле стиль – это же не про возраст. Конечно, с возрастом я внедряю определенные схемы и приемы, которые помогают выглядеть там более солидно, более элегантно. Но когда меня спрашивают, что носить в 40 лет, я говорю, ну что хотите. Это зависит от вашего образа жизни, от фигуры, от внешности, от того, где вы работаете, какой вы хотите быть, а не от возраста. Это зависит. Мой вопрос не просто праздный, я заметила, что девушки после 50 вообще не готовы двигаться в сторону моды, чаще всего. Они смотрят, и это не для меня, это не для меня. Ой, какая красивая пошла женщина, оказывается, сами не готовы так одеваться. Поэтому... Это очень частая проблема, ко мне даже приходят, говорят на консультации, что я готова, я хочу попробовать. Мы доходим до шопинга, начинаем выбирать вещи, и я вижу, что человек не готов. И моя такая позиция, что лучше мы не будем это покупать, мы померяем, сфотографируем. Девушка посмотрит на себя там год, э, полгода, и на следующий год уже, ну вот, по опыту точно могу сказать, что человек решается, потому что привыкает уже к чему-то новому. И я хочу сказать, что вот вы говорите, что мода не, не готова к моде, а на самом деле модных людей немного. Там 2% из всех людей готовы к моде, модничать, а большинство людей про обычные базовые вещи. Просто хочу донести, что эти вещи должны быть актуальны, чтобы они не добавляли оборудования. Меня зовут Лариса, у меня вопрос Вика. Скажите, пожалуйста, ваше отношение к натуральным мехам. И как теперь вот тенденция, я, например, против категорический против всего такого живого убивать. Как вы относитесь, и какая сейчас тенденция в мире может? Тенденция ⁇ это переходить на искусственное. И это есть, но мое отношение к этому такое, что есть разные климаты, где мы не можем обойтись без натурального меха или каких-то очень таких там, дубленки, например. И, например, в нашем климе... Мы можем обойтись пальто, пуховиками, искусственными шубами, а где-нибудь где минус двадцать, минус тридцать, ну просто невозможно. Мода, мода идет на э, э, отказ от натурального меха, да, кожи тоже. Очень многие даже сейчас заменяют всякие пластиковые, там те же вешалочки, да, вот, заменяют на картон, на э, бумагу, это все есть, это такая вот прям глобальная тенденция, эко-тенденция, и в одежде она очень хорошо сейчас начинает присутствовать.